Сегодня у нас с вами презентация бизнеса компании OneCoin. Эта презентация предназначена для партнеров команды Angel's Steam. И мы будем говорить с вами о новом направлении бизнеса, это направление криптовалюты. С чего начиналось? В 2009 году появилась первая в мире криптовалюта, которая называется Биткоин. И так как это был пионер криптовалюты, то, естественно, биткоин сталкивался с различными сложностями по ходу развития. Постепенно присоединялось огромное количество людей, которые становились майнерами этой криптовалюты и, соответственно, добывали новую цифровую валюту. Всего будет добыто 21 миллион монет биткоина, из них уже две трети части добыто, уже более 90% добыто криптовалюты биткоин. И сейчас биткоин вышел на открытые биржи и торгуется на открытых биржах, соответственно его можно обменять на другие криптовалюты. Эта криптовалюта признана правительствами и экспертами многих стран, хотя еще вызывает споры. Но тем не менее постепенно внедряется в нашу жизнь и использование криптовалюты становится неизбежным. Тем самым биткоин положил новый виток товарно-денежных отношений. Но, естественно, по ходу развития возникли те недостатки, которые увидели люди у биткоина. В частности, это его анонимность, а также большая волатильность. Но что бы ни происходило, развитие идет, криптовалюта внедряется в нашу жизнь, и по всему миру уже открыто огромное количество различных торговых точек как в реальности, так и в интернете, через которые можно оплачивать товары и услуги, используя криптовалюту биткоин. И, соответственно, эта криптовалюта э, признана многими людьми и э, встает вопрос о том, что. Что будет дальше? Будет ли только одна криптовалюта Биткоин или, возможно, еще и другие криптовалюты? И мы видим, что на сегодняшний день уже забывается или майнится более 500 различных криптовалют. Люди очень интересуются этим направлением. И что мы можем видеть по ходу развития биткоина? Если посмотреть на данный график, то мы видим, что с 2009 года цена биткоина была очень и очень маленькая, стоил биткоин несколько центов, соответственно, постепенно шел майнинг и цена биткоина росла. И сейчас я хочу задать вам вопрос, если бы у вас была возможность, например, в 2013 году, купить биткоин за 5 долларов и, соответственно, например, бы вы купили 100 монет и сейчас бы ваши эти биткоины стоили уже гораздо выше, если сейчас за биткоин можно получить уже около 400 долларов, то вы бы воспользовались такой возможностью тогда, если бы вы знали в 2013 году, вот у вас появилась возможность купить биткоин всего лишь за 5 долларов, и вы были точно уверены, что пройдет несколько лет, и он будет стоить в 100 раз больше, да? Вы бы использовали такую возможность тогда, в 2013 году, использовали, то поставьте в чате плюсики, что да, действительно, вы бы хотели воспользоваться такой возможностью, чтобы увеличить свой капитал в сотни раз. Представьте, у вас есть возможность, 100, например, 100 биткоинов купить по 5 долларов, да, использовать 500 долларов, а сейчас это было бы у вас уже, например, 440 тысяч долларов ваш капитал. Конечно, каждый бы воспользовался, если бы знал эту возможность, но, к сожалению, время прошло, и так как мы в 2013 году не использовали эту возможность, то сейчас приобретать биткоин стало очень и очень дорого. Но это не значит, что такая возможность ушла навсегда. Появилась в мире новая криптовалюта, которая является криптовалютой совершенно нового поколения. В ее, алгорит... Вернее, в ее основу заложено, криптография нового поколения, совершенно новый алгоритм шифрования. И эта криптовалюта называется OneCoin. Конечно же, это криптовалюта благодаря успеху биткоин. Но в чем состоит особенность? В том, что мы теперь с вами можем воспользоваться вот такой великолепной возможностью приобрести эту монету OneCoin достаточно недорого. И через два года эта монета это когда вырастет в цене, мы с вами уже будем иметь капитал в несколько десятков, может быть и сот раз больше, чем приобретаем сейчас. И, конечно же, для тех людей, кто воспользуется этой возможностью, это прогнозируется такое хорошее и перспективное будущее. Что же такое ванкойн? Ванкойн – это непреддобытая валюта, и мы с вами, как партнеры или участники, сами создаем рынок и добываем монеты. То есть, являясь партнерами компании OneCoin, мы являемся майнерами. Только мы с вами имеем право донить эту криптовалюту. Нигде никто в стороне от компании OneCoin не может добывать эту криптовалюту. Всего будет до 2 миллиарда 100 миллионов монет. На сегодняшний день добыто немного более процентов монет и соответственно по ходу развития будут, меня, будут меняться условия естественно например когда будет добыто 30 процентов всех монет мы с вами выходим на торговые площадки и мы уже сможем использовать монету OneCoin для оплаты товаров и услуг далее когда one уже будет добыто 80 процентов всех монет тогда мы выходим на открытые биржи, и тогда уже так же, как и биткоин, будем торговаться на открытых биржах. Но кроме того, что компания предоставляет нам с вами, как партнерам, возможность заработать на росте цены, также она дает нам очень доходный план вознаграждений. И мы будем сегодня говорить обо всем, и о росте цены, как можно заработать, и о том, какие деньги можно зарабатывать, создавая команду в этом бизнесе. Но прежде всего давайте познакомимся с самой компанией. Компания OneCoin стартовала 27 сентября 2014 года. Зарегистрирована она в Гибралтаре, хотя это компания болгарская, и главный офис компании находится в Болгарии, в Софии. Также открыты офисы в других странах и городах, таких как Бангхо, Гонконг, Дубай, Вьетнам, Китай. Это говорит о том, что компания открывает свои границы и развивается по всему миру. У руля компании стоит доктор Ружа Игнатова. Эта женщина имеет очень хорошее финансовое образование. Она закончила два университета, это Оксфорд и Констанция, имеет магистрскую и докторскую степень по юриспруденции и экономике, и она долгое время наблюдала за развитием биткоина, и вот она загорелась такой идеей создать свою криптовалюту и продвинуть ее на международный рынок, чем она сейчас и занимается. Эта женщина достаточно молодая, но тем не менее в свои молодые годы она очень известна в европейских кругах, так как она принимала участие в конкурсе Деловая женщина в Болгарии и стала призером в 2012 и 2014 годах. Также она издала две книги, одну на китайском, одну на немецком языках. Эти книги касаются также финансов и криптовалюты. Совсем недавно оружия Игнатова выступала на четвертом европейском саммите с речью. Будущее платежей, где именно представляла, что ждет все будущие транзакции, платежи и, соответственно, говорила о том, как будет развиваться криптовалюта. Таким образом, мы видим, что Руссия Игнатова дает возможность не только нам с вами быть партнерами, зарабатывать, но также она делает огромный вклад в развитие компаний рекламируя, можно сказать, ее по всему миру в финансовых кругах. С чего же начать сотрудничество с компанией Ванкой? Компания представляет нам с вами на выбор различные пакеты для старта. На данной таблице вы видите эти пакеты. Начинаются они с пакета стартер, первая вы видите название пакетов: Starter Trader, Pro Trader, Executive Trader, Tycoon Trader, Premium Trader и, соответственно, временно введен дополнительный пакет, это акционный пакет Festival Трейдер. Далее, чем они отличаются? Во второй колонке мы видим, что каждый пакет содержит разный уровень образования в Академии. Чем дороже пакет, тем выше уровень образования. Третья колонка показывает цену каждого пакета. Четвертая колонка – это величина оборота, которая учитывается при начислении бонусов. Пятая колонка отображает, сколько же токенов в каждом пакете. То есть, кроме того, что с пакетом получаете обучение, вы получаете также токены для начала трейдинга на бирже. И последняя колонка отображает, что начиная с пакета трейдер, компания предоставляет возможность заказать карту OneCard бесплатно каждому партнеру. Также при старте вы один раз платите активационный взнос 30 евро. Таким образом, когда вы стартуете, сумма вашего старта будет в сумме выбранного пакета плюс активационный взнос. Если вы выбрали пакет, например, ProTrader за 1000 евро, вы заплатили 1030 евро при старте, и через время вы хотите сделать апгрейд на более дорогой пакет, то, соответственно, вы должны оплатить полную стоимость следующего пакета, например, пакет Taipoon стоимостью 5000 евро. Никаких доплат до более дорогого пакета вы заново приобретаете новый пакет. Вот таким образом у нас делается... Upgrade. И возникает вопрос, вот в самом начале я задала, что каждый пакет содержит обучение. Что такое наше обучение в Ван Академии? Итак, Ван Академия это 6 уровней обучения финансовой грамотности. Соответственно, чем дороже пакет, тем выше уровень вы получаете, тем больше знаний вы получите из этого обучения. Это лучшее обучение по финансам, деньгам и монетизации различных систем. Это обучение создают, вернее, создавали профессора университетов, которые именно развиваются в экономическом направлении и по финансам. Далее, вы обучаетесь маркетингу, торговле на бирже, торговле криптовалютой и многому другому. И самое главное, что вы это делаете параллельно с практикой. Пройдя обучение, вы получите фантастические возможности. Вы сможете применить свои знания на практике в компании OneCoin. OneAcademy – это больше, чем обучение, потому что вы приобретаете знания, плюс вы увеличиваете свой капитал параллельно. Следующий вопрос, который возникает – что такое сплит? Мы будем сегодня об этом говорить. Вы обратили внимание в таблице, что каждый пакет содержит токены. Итак, все токены, которые содержатся в пакетах с обучением, они имеют право пройти через сплит. Если это пакеты первые 4, стартер, трейдер, протрейдер, экзекутив, трейдер, то ваши токены сплит проходят один раз. Если это пакеты тайкун и премиум, и, соответственно, фестиваль, то сплит... Эти пакеты проходят два раза. Сплит – это удвоение токенов на удач партнеров. Например, вам давалось 10 тысяч токенов. После сплита вы получаете еще 10 тысяч и таким образом у вас получается 20 тысяч токенов. То есть сплит – это своего рода такой пассивный бонус, который дает вам возможность увеличить свой капитал. Сплит проходит в компании каждые 8-12 недель, и, соответственно, мы ожидаем в ближайшее время, что сплит может произойти, так как мы видим, что сплит-барометр очень активно растет, и, соответственно, этот сплит может произойти действительно через 8 недель, 8 или 9 недель. Поэтому следите за этим, и особенно для тех людей, которые хотят Стартовать или сделать апгрейд, это имеет очень важное значение. И, как я уже сказала, что скоро может произойти сплит, и это может состояться уже в конце ноября. Следующий вопрос, который необходимо разобрать всем новым людям, которые подключаются к компании, это что такое майнинг ванкойн. По сути, само слово майнинг переводится как добыча. И если вот, люди, которые привыкли майнить биткоины, они понимают, что нужны хорошие мощности компьютера для того, чтобы майнить сначала э, мелкие сатоши, потом это все компонуется э, в биткоины. Соответственно, здесь нам этим не нужно заниматься, нам не нужно добавлять мощности своим компьютером. У нас с вами есть э, учебные токены. Вот именно эти токены мы отдаем в обмен на монеты Это За счет этого и происходит майнинг. То есть мы обмениваем у компании свои токены на монеты OnePoint. А майнингом занимается сама компания. И соответственно, чем больше затраты на добычу, на майнинг, тем больше будет цена монеты и тем больше токенов мы с вами будем отдавать. Изначально, когда начался майнинг монет в январе 2015 года, за каждую монетку мы отдавали 4 токена. Сейчас уже мы отдаем 34 токена за монету. Вы видите, что почти 5 раз уже увеличилась сложность майнинга. Что произойдет дальше? Естественно, что цена будет еще выше, потому что сейчас мы видим, что добыто меньше даже чем 20% монет. Поэтому цена будет расти и дальше. Что хотелось бы вам сказать, на, чем обратить, на что обратить ваше внимание, это то, что после старта, если вы сразу отправляете свои токены на майнинг, то, соответственно, ваши токены в будущем сплит не пройдут. Если у вас пакеты от старта до тайфуна, Такое преимущество прохождения в будущем сплита имеет пакет премиум и, соответственно, следующий новый пакет акционный фестиваль. Поэтому обращайте на это внимание. Вот почему я говорю, что очень важно обучение. Обучение, конечно, в компании предоставляется на английском языке. Если вы не понимаете английский язык, то хотя бы обратитесь сначала к своему спонсору, изучите подробно все нюансы бизнеса, прежде чем выполнять какие-либо действия. Иначе можете с самого начала наделать ошибок, а потом, конечно, разочароваться. У каждого партнера компании есть раздел, который называется биржа One Exchange. И на этой бирже, во-первых, мы можем следить за сплит-барометром, смотреть, когда произойдет сплит. Также здесь мы видим стоимость токенов и стоимость наших монет OneCoin, и в этом разделе мы можем покупать токены, а также торговать монетами OneCoin, то есть продавать и покупать. В будущем, естественно, на бирже также будет у нас функция торговли монетами гибридными Aurum GoldCoin, которая также в компании будет работать, эта программа будет работать по торговле этими золотыми монетами. Что касается сейчас нашей биржи, есть определенные условия. Я говорю именно сейчас, потому что условия могут меняться. Ну, первое условие – это то, что биржа работает 5 дней в неделю, только в рабочие дни, с понедельника по пятницу. Далее, если у вас появились деньги на торговом счету, если у вас такой в бэк-офисе, то, соответственно, в течение недели вы должны использовать эти деньги – для приобретения или токенов, или монет в Uncoin. Если вы этого не сделали, то, соответственно, в понедельник за вас компания сделает эту функцию и возьмет за транзакцию 2,5%. Поэтому обращайте на это внимание. Также есть правило на продажу монет. То есть, казалось бы, вы можете продавать. Изначально у компании было правило, что на каждом пакете можно продавать не более чем 1,5% монет. Но сейчас есть еще дополнительное условие по пакетам. Например, пакеты стартер и Starter могут продавать в день монет на сумму до 12 евро. На пакетах продаж трейдер на сумму до 36 евро. Тайкум трейдер до 60 евро, премиум трейдер до 120 евро. Соответственно, эти условия введены временно. И постепенно эти ограничения или лимиты будут увеличиваться или, возможно, вообще снимутся. Но пока что вот такие лимиты у нас работают. Что вот, новенького, о чем очень хотелось вам сегодня рассказать, это вот этот акционный пакет-фестиваль. Этот пакет компания вводит к рождественским и новогодним периодам. Он период с 9 ноября 2015 года и до 8 февраля 2016 года. Такой большой промежуток времени, который включает в себя все рождественские праздники, Новый год и даже китайский Новый год. То есть все полностью, все эти новогодние праздники включаются. И в этот период можно приобретать пакет «Фестиваль». Стоимость этого пакета 18 800 евро. Что вы получаете за эту сумму? У вас будет токенов 250 000, что соответственно на 33% больше, чем в обычном пакете. Этот пакет проходит два сплита. И у него так же, как и у пакета премиум, есть возможность автомайнинга на один токен меньше. То есть вы отдаете за каждую монету на один токен меньше, чем у других пакетов. Так же самое и у премиум пакета. Но это еще не все. О полном проноушене мы поговорим с вами немножечко позже. А пока что, после выбора пакета какие действия вам необходимо сделать? Оплатить пакет. Естественно, просто так вы не начнете работать, пока вы его не оплатите. Вы можете выбрать любой вариант оплаты. Например, можете сделать банковский перевод. Это SWIFT перевода на реквизиты банка, который дает компания. Также вы можете оплатить с помощью платежной системы вы можете купить подарочный гиф код у партнеров компании. Вы можете использовать свою карту Visa или MasterCard. Но здесь хочу предупредить, что не все карты проходят. Далее можно также сформировать пакет и оплачивать монетами OneCoin, но, конечно же, очень курс не, неудобный, да, совсем неудобный неудобный, поэтому этой возможности мало кто пользуется. И также есть платежная система RocketPay. Поэтому, если вы решили старт оплатить пакет, больше всего подходит, согласуйте обязательно со своим вышестоящим спонсором, чтобы он помог вам сделать правильно оплат, чтобы здесь не было никаких сбоев. Далее, после оплаты и активации вашего три шага. Вы получили токены в момент активации. Дальше пройдите обучение, а потом выберите стратегию. Почему я вот здесь вставила вот этот пункт «Пройдите обучение»? Вам необходимо выяснить все нюансы бизнеса, чтобы вы не наделали ошибок. Какие ошибки в первую очередь делают новички? После старта сразу же отправляют токены на майнинг. Потом сплит не проходит и потом расстраиваются, что допустили такую ошибку. Естественно, ошибки могут быть разные, но это одна из наиболее популярных ошибок. Поэтому обсудите свои варианты бизнеса или пройдите обучение от баней, но больше узнайте о бизнесе, прежде чем выбирать стратегии. Далее. Также перед выбором стратегии посмотрите, какой курс может быть, вернее, какая стоимость монеты может быть в будущем. Например, давайте посмотрим на этот график, этот график от компании. Этот график составлен, исходя из истории успеха биткоина, и, естественно, это гноз, как может увеличиваться цена нашей монеты в Например, в январе 2015 года на момент начала майнинга стоимость монеты была всего 50 евроцентов. Но, соответственно, время идет и э, по прогнозу на январь 2016 года, то есть через после начала майнинга, предполагалось, что цена монеты может быть от 2,5 до 5 евро. Что мы видим сейчас? Сейчас у нас ноябрь. И стоимость у нас на монеты на внутренней бирже 3 евро 34 цента. То есть мы уже с таким опережением графика идем по нижнему варианту, да, по нижнему прогнозу. И, соответственно, мы понимаем, что в декабре, в январе цена монеты также может вырасти. Что же касается через год, это январю 2018 года то по прогнозу цена монеты может соответствовать от 50 до 100 евро. И, соответственно, вот такой рост, конечно же, дает возможность каждому партнеру, зайдя сейчас в бизнес, приобретая сейчас монету по сравнительно невысокой цене, да, вот, вот, за 3,5, например, евро, и выждать, э, пока цена вырастет, и увеличить свой капитал в несколько раз. Каковы стратегии предлагает компания? Есть три варианта стратегии. Первая – это краткосрочная стратегия. Вторая – долгосрочная стратегия. Третья – сбалансированная стратегия. Я очень кратко скажу по этим стратегиям. В чем они отличаются? Краткосрочная стратегия предполагает, что вы покупаете пакет и стараетесь заработать, иметь какую-то прибыль как можно в более короткий период времени. И, соответственно, эта стратегия рассчитана, что вы можете ее изразить в период на 5-6 месяцев, если пакеты тайком или премиум, то это может занять 8-9 месяцев. По этой стратегии что вы делаете? Вы покупаете пакет, вы ждете, когда пройдет сплит, после сплита отправляете токенов, на майнинг, ждете, когда появятся монеты, пройдут они разморозку, у вас появляется возможность их продавать. И тогда, согласно лимитам, вы начинаете их продавать. И постепенно эти деньги все от продажи монеты вы выводите. Вот это есть краткосрочная стратегия. Как я сказала, она займет на обычных пакетах 5-6 месяцев от тайфу наивыше. Конечно, это более длительный период, потому что там два сплита. Но мы видим, что по этой стратегии, например, на пакете ProTrader можно увеличить свою доходность в 5-6 раз. На пакете Premium, соответственно, из 12,5 тысяч можно выйти на 150 200 тысяч евро. Теперь возьмем долгосрочную стратегию. Чем она отличается? Она рассчитана на более продолжительный период времени от 12 до 24. Не месяцев, может быть и больше, это уже будет ваш выбор. То есть вы стараетесь максимально выждать, когда монета вырастет в цене и уже только потом продавать монеты, или как вы уже захотите использовать эти монеты, это уже будет ваше право. Но мы видим, что по долгосрочной стратегии, естественно, ваша доходность будет еще гораздо выше. Например, на пакете ProTrader вы можете с 1000 евро выйти на 30-50 тысяч евро, на пакете Premium выйти на 750 или даже на полтора миллиона евро. Это все будет зависеть от времени, которое вы используете. Но также есть сбалансированная стратегия. Она предназначена для тех людей, которые хотят более короткие, и период времени вывести свои сложенные деньги, а дальше остаток монет ждать, когда они вырастут в цене. Соответственно, доходность здесь будет средняя между первыми двумя стратегиями. И мы видим на пакете ProTrader от 15 до 30 тысяч евро, на пакете Premium от 300 до 600 тысяч евро. Естественно, цифры могут отличаться, потому что здесь очень много нюансов, Зависит и от стоимости монеты, по которой вы майните, и от стоимости, по которой вы продаете, когда вы продаете, насколько длительный период продажи и так далее. То есть очень-очень много нюансов. Кроме того, ваша стройка будет зависеть от ваших целей, которые вы ставите в данном бизнесе. Ну, например, вы можете задать себе такие вопросы, какую сумму дохода вы хотите иметь, Да или как быстро вы хотите вернуть свои деньги, или как вы будете развиваться в этом бизнесе, как майнер или как лидер. От ответов на все эти вопросы, соответственно, будет ваша стратегия развития. Например, если вы заходите как майнер, то есть вы работаете, никого не приглашая, то, естественно, рекомендуется выбрать как можно более дорогие пакеты и. Выждать как можно дольше, чтобы максимум получить от этого пакета, максимум увеличения доходности. И для этого компания делает также различные промоушены, о которых мы будем сегодня говорить. Итак, переходим к промоушену. То, что у нас сейчас работает и то, что может дать огромнейшие прибыли именно для тех людей, которые не строят команды, иметь высокий доход. Например, при старте на пакет Typhoon и далее на апгрейд на пакет Premium промоушен состоит в том, что вы проходите 4 сплита и таким образом, естественно, вы увеличиваете количество своих токенов во много раз и это приводит к тому, что монет у вас также будет гораздо больше. И еще особенность состоит в том, что когда вы переходите с Тайфуна на премиум, то пакет премиум дает возможность вам сразу же отправлять ваши токены на майнинг, не ждать сплита, дальше уже остальные токены будут приходить у вас после каждого следующего сплита. Есть такая возможность на пакете. Также на пакете премиум вы будете отправлять ваши токены на автомайнинг, соответственно, цена монет будет на один токен ниже, чем если бы это был просто у вас пакет «Тайкун». Далее, следующий промоушен, который будет работать определенное время, пока у нас есть пакет «Фестиваль», и по этому промоушену, если вы стартуете с пакетом «Тайкун», далее делаете апгрейд на пакет «Прифильм», и следующий апгрейд на пакет фестиваль, то, соответственно, вам дается возможность пройти 6 сплитов. Великолепная возможность, и дальше я покажу, что это даст. И еще здесь хочу сказать такой нюанс, что если вы ранее стартовали с пакетом Тайфуна, делали апгрейд на премиум и уже проходили один сплит, то, соответственно, при апгрейде на пакет фестиваль у вас будет еще 5 плитов, так как один уже был. Поэтому это также очень выгодно. И также будет у вас автомайнер на один токен меньше, вы будете отдавать за каждую монету, чем на других пакетах. И теперь давайте посмотрим вот этот максимальный набор пакетов, что он дает сейчас по промоушену. Это стратегия, когда вы покупаете Тайфун плюс премиум, такой комбинированный пакет, а потом еще делаете покупку пакета Фестиваль. Таким образом, получается пакеты за 5000 евро, 12500 евро и 18800 евро. Всего ваш вход, общая сумма... Ваших пакетов составляет 36 330 евро. Казалось бы, да, действительно, достаточно большая сумма. Я понимаю, не все могут ее посвятить, но тем не менее, есть такие люди, которые готовы войти на такие суммы. И что это, да, мы сейчас с вами посмотрим. Итак, пакет Тайкон дает 60 тысяч токенов, пакет Премиум 150 тысяч токенов и пакет Фестиваль 250 тысяч токенов. Таким образом, у вас базовое количество токенов 460 тысяч с самого начала. Теперь давайте посмотрим. Базовое количество токенов 460 тысяч. Сейчас вы отправляете на майнинг по 33 токена за монету и получите за эти токены 13 939 монет. Далее, уже скоро пройдет первый сплит, и вы получите еще 460 тысяч токенов. Подорожания пока не будет, поэтому по такой же цене вы можете пройти, а вернее, отправить токены на майн и получить такое же количество монет. Второй сплит, вы получаете еще 920 тысяч токенов, но теперь уже, естественно, цена будет выше. Ну, в колонке стоимость майнинга, соответственно, это дальше идет ориентировочная цена, потому что не знаю, сколько будет, соответственно, после второго сплита стоимость монеты после третьего и так далее. Поэтому дальше расчеты идут ориентировочные. Например, по 54 токена за монету вы получите более 17 тысяч монет. После третьего сплита вы получаете еще 1 миллион 840 тысяч токенов, которые отправляете на майн. После четвертого сплита еще 3 миллиона 680 тысяч токенов. Опять отправляете на майн. Пятый сплит дает вам уже 7 триста 360 тысяч токенов. И шестой сплит дает 14 семьсот 720 тысяч токенов. И хотя цена, предположительно, будет уже более 120 токенов за монету, тем не менее вы можете получить здесь, видите более 114 тысяч монет. И если мы все это посчитаем в сумме, то, соответственно, можно здесь при таком старте наманить более 300 тысяч монет Ванкойн. И, соответственно, если мы посчитаем капитализацию даже по 12 евро за монету, то это составит 3 миллиона 600 тысяч евро. Вот такая у вас будет капитализация. Мы видим, что это... С 36 тысяч евро на 3 миллиона 600 тысяч. То есть сравнивайте, смотрите и делайте выводы. Как я уже сказала, если ваши пакеты Тайфун уже проходили один сплит, то, соответственно, у вас будет на один сплит меньше. И таким образом вы можете сделать также свой расчет. Но кроме вот, вот этой всей стратегии по доходам, за счет увеличения цены компания дает также прекрасную партнерскую программу, она достаточно щедра, и я остановлюсь на каждом бонусе. Какие же бонусы компания начисляет за построение команды? Первый бонус – это прямые продажи. Вы получаете 10% от суммы пакетов ваших лично приглашенных партнеров. Великолепная возможность. Человек у вас стартует, покупает пакет с обучением, у него появляется возможность заработка, и вы получаете 10% его старта. Но хочу сказать, что все начисления делаются раз в неделю. Это в понедельник. Вот сегодня, допустим, прошли начисления за прошлую неделю. Далее через неделю, следующий понедельник, идет разбивка ваших доходов. И, соответственно, со всех заработанных денег 60% идет вам на наличный счет, 40% на торгов. Деньги с наличного счета вы можете выводить, а можете также использовать для получения вашего бизнеса, покупки монет, например. А вот деньги с торгового счета вы не можете выводить, вы можете за счет них покупать токены или монеты OnePoin. Вот это ваша возможность увеличить количество монет. Особенно это очень удобно для тех людей, которые не обладают большими средствами для старта, но готовы строить команду. Соответственно, они могут, приобретая пакеты не совсем дорогие, строить команду и за счет вот этих бонусов увеличить количество своих монет. Второй бонус – это бинарный бонус за построение сети. Сеть у нас строится в две стороны – влево и вправо. Соответственно, чтобы квалифицироваться на этот бонус, вам необходимо пригласить хотя бы одного лично приглашенного чека. Также бонус начисляется раз в неделю, то есть идет итог такой за неделю, какой товарооборот прошел слева и какой справа, и вы получаете 10% с меньшей стороны. Еще хочу здесь сказать, что если ваш спонсор активный, то, соответственно, вы увидите перелив вам в одну сторону, соответственно, спонсорская нога, туда будут попадать люди от вашего вышестоящего спонсора. Вы тогда строите э, бизнес в другую ногу, да, подключаете людей в свою персональную ногу и таким образом выстраиваете бинар. Если ваш спонсор не настолько активный, то вы можете сразу же начинать строить команду в две стороны, и это будет вам только плюс. И я скажу... Позже. Почему? То есть вы можете ставить в две стороны своих активных людей, таким образом создавать товарооборот и получать бинарный бонус. Бинарный бонус также распределяется, 60% идет на кэш, 40% на обязательный счет. Следующий бонус это матчинг бонус. Для того, чтобы квалифицироваться на этот необходимо иметь пакет самому э, минимум трейдер, и пригласить двух людей, одного влево, одного вправо, также с пакетами минимум трейдер. Здесь вы начинаете получать начисление от доходов ваших партнеров по бинарному бонусу. То есть то, что получают ваши партнеры по второму бонусу, по бинару, соответственно, вам начисляется процент от их дохода. Если вы на пакете трейдер, то вы можете получать 10% только с первой линии, если вы на пакете ProTrader, то по 10% с первой и второй линии, если у вас пакет Executive Trader, то по 10% с первой и второй линии, 20% с третьей линии. На пакетах Typhoon и Premium, соответственно, вы можете получать с первой, второй линии по 10%, с третьей 20% и с четвертой линии 25%. Поэтому, соответственно, каждый лидер постепенно делает апгрейд на более дорогие пакеты, чтобы иметь больше бонусов. Следующий, четвертый бонус – это старт-а бонус. Этот бонус начисляется или квалификация на этот бонус идет только в течение первого месяца. И э, говорится о том, что если вы за первый месяц подключите лично приглашенных людей с товарооборотом более чем 5500 биви, соответственно это более чем 5500 евро, то вы получаете стартап бонус в размере 10% от суммы пакетов лично приглашенных партнеров. Вот этот бонус в полном объеме счисляется на торговый счет. То есть этот бонус предполагается именно для того, чтобы вы увеличили свой бизнес, чтобы вы купили больше монет вам Будет также у нас в будущем работать программа по золотым монетам, по криптовалюте Аурум Пол, Но так как сейчас это... Программа не работает, поэтому на ней останавливаться не буду. Идем дальше. Шестой бонус это программа лидерства. Это своеобразная карьерная лестница, которая начинается от статуса сапфира и заканчивается статусом коронованный бриллиант. Вот для этой программы, соответственно, вам необходимо выполнять квалификацию таких образом, чтобы у вас лидеры были в двух ногах и слева, и справа. Поэтому, если вы лидеры если готовы строить команду, то ее сразу же равномерно и влево, и справа для того, чтобы у вас товарооборот шел с обеих сторон. Почему? Потому что для этой программы будет учитываться товарооборот только по вашей организации и не будет считаться перелив от спонсора. Перелив от спонсора очень хорошая вещь, но он, он учитывается при начислении бинарного бонуса. Для программы лидерства перелив не учитывается. Поэтому обращайте на это внимание с самого начала. И естественно, что здесь чем выше товарооборот, тем выше будет ваш статус, будет больше взрыв. Соответственно, вы как лидер и имеете все более, больше успех. Как осуществляется вывод денег? Вы можете выводить заработанные деньги через банковский перевод, то есть на свой личный счет в банке. Стоимость такой услуги 15 евро. Вы можете делать вывод через Perfect Money, стоимость этой услуги 10 евро. Единственный момент сейчас у нас на какой-то период Perfect Money отключили, но тем не менее компания обещает опять ввести эту возможность вывода Perfect Money. Мы сейчас ждем эту возможность. Также можно формировать гипс-коды, оплачивая новым партнерам или тем партнерам, которых делать апгрейд. И таким образом также выводить заработанные деньги. И появилась у нас четвертая возможность. Это выводить деньги на карты OneCard от компании. Компания постепенно выпускает карты, и уже некоторые партнеры начали выводить деньги на эти карты и э, снимать их через банкомат. Здесь вы видите картинку именно, когда э, были деньги сняты через банкомат э, здесь в Таиланде. Также есть на YouTube видео, как партнер, оплачивает Финляндии покупку в втором центре прямо с карты Ванкард. Uh, То есть таким образом мы используем эту карту просто как обычную банковскую карту. И мы можем оплачивать uh, пары услуги, мы можем снимать с нее наличные деньги. Вот такая возможность также появилась. Для этого необходимо партнерам пройти верификацию, получить карту, сделать подтверждение и только после этого выводить деньги. Конечно, здесь необходимо пройти определенное время. И давайте посмотрим, как меняется капитализация монеты OneCoin. Хочу сразу же предупредить, что OneCoin сейчас не торгуется на открытых биржах и в планах компании сейчас не было выхода на открытые биржи. Поэтому мы снимаем сразу же всякие вопросы у людей, которые спрашивают, почему монеты на открытых биржах. У нас нет еще планах выходить на открытые биржи. Это будет, когда будет наманено 80% монет, поэтому еще время не пришло и на открытых биржах. Так что достаточно нашей внутренней биржи, где мы можем покупать и продавать монеты в ванкой. Но тем не менее, есть сайт, этот сайт xcoinx.com, на этом сайте вы можете посмотреть сравнительную капитализацию всех криптовалют. И, соответственно, на этом сайте есть капитализация нашей криптовалюты OneCoin. Именно по этому сайту мы можем смотреть, как меняется капитализация. Здесь все изменения идут в прямом эфире, в то время, когда вы смотрите. Поэтому постоянно, каждые 10 минут я обращаю внимание, что здесь цифры меняются, потому что идет майнинг, и, и, соответственно, цена меняется, и меняется капитализация. И именно здесь, по этой таблице, мы можем видеть, что монета OneCoin вышла по капитализации уже на второе место после биткоина. Поэтому, когда мы выйдем уже на открытый бирже, то, соответственно, мы уже как полноценно станем на второе место на любой открытой бирже и будем торговать открыто и обменивать нашу монету на другие, на другие криптовалюты или на обычные деньги. Что происходит у нас внутри компании? Количество партнеров стремительно растет, и мы видим, что уже почти 700 тысяч партнеров, и знаем, что цель компании до Нового года дойти до... До миллиона партнеров. Ну, посмотрим, как это получится. И мы видим также, как меняется, увеличивается число намайненных монет. Уже практически, я думаю, уже 410 есть миллионов монет намайнено. И с каждой, с каждой 10 минут идет обновление, обновление и майнится все больше и больше наших монет. Если мы посмотрим по странам, которые активно развиваются в бизнесе ВанКОин, то мы видим, что лидирующее положение занимает Азия, а в частности это Китай, дальше идет Вьетнам, то здорово, что на четвертом месте идет у нас Германия, также идет дальше Малайзия, идут европейские страны, такие как Швеция, Финляндия. Америка прекрасные результаты показывала, сейчас, к сожалению, регистрация партнеров приостановлена, и партнеры с Америки ждут, когда опять откроется эта прекрасность, и они смело смогут подключать дальше партнеров в этот великолепный бизнес. Также идет дальше. Украина показывает прекрасные результаты, при этом Игнатова уже дважды приезжала в Украину, и проводила презентацию бизнеса. Далее следует Россия, мы видим другие страны здесь идут, и Индия, и видим Казахстан, видим Эстонию, Румынию и так далее. То есть бизнес развивается по всем странам мира, сейчас очень многие спрашивают, что у нас в Бразилии, соответственно, идет расширение по разным странам мира. И давайте посмотрим, какие планы компании на будущее. В течение полугода начнут функционировать One Life Points, это у нас с вами откроется еще один бонус, и с помощью этих поинтов мы сможем получать возможность путешествий и других призов. Далее, весной 2016 года уже будет реализована программа магазинов, принимающих OneCoin, таким образом мы уже сможем оплачивать монетами товары и услуги. Также, как сказала Ружа Игнатова, что в ближайшее время ожидается очень бурное развитие, то предполагается, что курс монеты к концу 2016 года может быть заметно выше запланированной отметки и предполагается, что цена будет от 12,5 до 15 евро за монет. Поэтому не откладывайте в долгий ящик, кто еще не стартовал в компании, ходить можно быстрее, чтобы вы получили монеты более низкой цене и смогли заработать больше на курсе цены монеты. И, естественно, в будущем, когда пакеты с обучением уже не будут продаваться и все монеты будут нахранены, компания предложит с вами другие продукты, в том числе и программу торговли монетами Aura Gold Coin. Это все делается для того, чтобы вы могли с вами монетизировать свою сеть, вот это естественно долгосрочно. И давайте подведем итоги нашей сегодняшней желающей Желающий может присоединиться к компании и созданные активы. Компания OneCoin предоставляет нам с вами возможность долгосрочных инвестиций с высокими доходами. То есть это не та компания, где вы покупаете обучение и через месяц вы получаете уже прибыль. Здесь необходимо Возможно, выждать какой-то период. Если, конечно, вы активны и если вы строите команду, вы можете начать зарабатывать на второй день после старта. Есть такие примеры, когда партнеры заходят и за первый месяц работы выходят на доход 95 тысяч долларов за первый же месяц работы. И в этом работает, конечно же, партнерская программа. Если же вы подключаетесь самостоятельно и никого не приглашаете, то настройтесь на более длительное время, и, соответственно, вы будете вознаграждены за свое терпение. Присоединяйтесь к команде Angel Steam и до встречи на вершине успеха. Спасибо вам за внимание. Если вы не получили ответы на свои вопросы какие-либо, вы можете зайти еще на наш командный сайт, angels-team.com, на котором получить полноценную информацию по бизнесу и, соответственно, найти ответы на свои вопросы, так как у нас есть специальный раздел, где есть ответы на очень и очень разные вопросы. Angels Team. Мы покоряем тренды.